Спрашивают, почему вы переехали в Турцию. Нравится ли вам проживать в Турции? За исключением интернета, все остальное устраивает. Честно говоря, там это политический нюанс, во-первых. Во-вторых, после приезда сюда я уже убедился в том, что мусульманин процентов должен жить среди мусульман. Это процентов потому что это огромнейшее благо. Когда ты окружен. Мусульманами, когда ты э, заходишь в ведь когда ты есть, ты, не дай бог, что случится, ты, тебя похоронит э, по-мусульмански, по что называется, да. Да и вообще просто жить в среде верующих людей, э, приобщенных к единобожию, там это, ну, это неописуемое благо. Это просто неописуемое. Тогда отношение людей друг к другу совсем другое. Например, в Москве я жил, как я не знаю, ну, я явно был там чужой, и мне непосредственно Uh, и бабули, и дедули, и молодые, и старые, и учителя и в университете. Везде мне давали понять, что ты здесь uh, не свой, ты чужой, ты гость. Помни об этом. Хотя uh, я как бы пытался быть полезным. Все сотрудники, которых я брал, uh, 90%, они всегда были русские. И у меня была ошибка в том, что я пытался uh, им понравиться. То есть я пытался доказать им, что я неплохой, я не тот, как, как они обо мне говорят. То есть я полезен их обществу, смотрите, мол, ваши дети, они все у меня работают, я им выдаю зарплаты, и по 300 тысяч у меня зарплаты были у ребят, я выдавал. То есть я сделал ошибку в том, что я пытался им понравиться, но это была ошибка. Это была ошибка, я... не, не надо никому пытаться угодить, кроме как своему создателю, своим близким, родным, скажем да, там родственникам, верующим, ну а тем, которые не ценят это, и чужим людям, не верующим. Как, ну, Бесполезно это дело, не стоит на это тратить время, что называется, не, не тратить свой ресурс, свой потенциал, и свои силы и так далее на это. Для... Короче для... говоря, переезд в Турцию, там очень много причин, очень много причин, но я этому очень рад. Я очень рад, что я оказался здесь, потому что каждый день здесь просыпаюсь, и вот вокруг вот такая вот красота, что называется, и пр прекрасная погода, э люди, азан. Мне меня все устраивает, альхаммедля, у меня все устраивает. Есть, конечно, свои нюансы, мне все так гладко здесь, но плюсы, которые здесь есть, они, конечно же, перекрывают полностью с лихвой те незначительные минусы, которые неминуемо есть в любом обществе. Я изначально переезжал из России в Азербайджан, но там я тоже не смог жить, потому что я хотел, и мне, например, не хотелось больше, а знаешь, когда устаешь ус, от людей, услышишь, кому что-то, ты хочешь вот жить, как вот ты живешь, вот как вот свободы хотят. Когда ты приезжаешь, приехал к себе на родину, домой, ну вот я вот на родине приехал и вижу, ну мечети нет. А если мечети есть, ты заходишь, больше, тебе там что-то говорят, мол, зачем ты так можешь, там и так далее. То есть вот ненужные вещи какие-то возникают. я хотел в общество, где люди именно знают, что такое Азан, что такое поклонение Господу Богу, что такое единобожие что такое ля-илях махмад но в Азибшане, к сожалению, моему огромному сожалению, такого нет, к сожалению, мне конечно комфортнее было бы в тысячу раз жить у себя на родине и наслаждаться нашими красотами, но религия мне важнее.